Привет, я Катерина, а это правооборонный подкаст весна апрэдзе. Он выходит уже около 2 лет, и тут мы рассказывали про порушение правов человека в Беларуси с разных боков, про разные темы. Но я никогда не думала, что буду делать подкаст про войну. И сегодня я буду спробовать вернуть на войну, которая началась на территории Украины 24 лютого, и которая существует в 8 лет. Парадоксально. Поспробуем зернуть про спрызму права у человека и крыху истории и так само сегодня будет спроба показать, что тут треба ведать нам, белорусам и про что треба задуматься. Кожна моя ранница начинается стандартно. Я лежачи ложку читаю новины и чаты. Так, у одну з ранниц я прочитала, что идут массовые вопшуки и моих поплечников правооборонцев весны ясны, затрымали. Это было 14 липеня и некоторые из них сидят до этого часа. Это новина долго трымала, так бы мовить, пальму першинства в своем трэше, но 24 лютого я прочитала, что началась война. Россия напала на Украину. А мой знакомый Яуген живет у Киеве, и тому про войну он не прочитал, он ее почул. А я просыпаюсь довольно рано, я проснулся где-то около пяти, пошел, сделал себе кофе, вышел на балкон, подкурил сигаретку и стою себе курю. И вдруг слышу внезапно э, со стороны Броваров или Борисполя, с северной стороны Киева Раздается две канонады Где-то вот Численностью взрывов по 3-4 штуки Я сначала даже не... Не, не мог себе представить, что это нас вот могут обстреливать, потому что ну, все-таки это Киев, он достаточно далеко от границ. А потом до меня дошло, что начали обстреливать. Я сразу же бросился в фейсбук, в твиттер смотреть и практически все киевляне, с которыми я в друзьях, пишут, что по нам стреляют, у нас обстрел, взрывы состояние сюрреализма. И тут же пошли сообщения о том, что обстреливает Харьков, обстреливает Одессу, обстреливает Николаев. Я сразу созвонился со своей сестрой, которая живет в Николаеве. Она говорит, да, нас тут обстреляли, такие взрывы были. И меня сдивляет, мабуть, захопляя, что у Яуена нема паники. Скорее злость. Ну, ну какое-то первое время было состояние легкой растерянности, потому что. Все-таки, когда ты понимаешь, что тебя обстреливают баллистическими ракетами, в центре, ну не в центре, но почти в центре страны, и ты, у тебя, ты живешь в столице, это, ты понимаешь, что в принципе тебе некуда прятаться. Я сижу в многоквартирном доме, я понимаю, что куда бы я ни пошел, если мне суждено, что возле меня упадет что-то, то... то... Еще один мой сябр живет в Киеве, и он так само не паникует в первый день войны. Представим его. Руслан Халиков религиовед. Можно еще добавить внутренне перемещенное лицо из Донецка. Внутренне перемещенная особа – это беженцы внутри Украины, в Украине. Руслан после событий 2014 года покинул дом и осел в Киеве. И именно это, как он говорит, Причина того, что я не паникую. Ну да, мне некуда особо бежать. Но правда, нечего и терять уже. Угу. Так что те, кто переживает сейчас за свои квартиры, им тяжелее, чем мне. Как бы имущество только кошка и рюкзак тревожный. Потому что как бы, ты пережил страту квартиры 8 годов тому Донецку. И все. Ну да, и потом еще несколько лет от этого отходил скажем, психологически, а не финансово. Mm -hmm. вот, поэтому я сильно долго успокаивался, чтобы сейчас резко начать снова переживать. Когда не задолго до 24 лютого э, во украинцев, и я так само задавала это вопрос. Пытались, как вы думаете, почнется типа, война? И они отказывали, у нас война идет уже 8 годов. Мается на увазе ситуация с Ордла – отдельные регионы Донецкой и Луганской областей. Те так званые ДНР и ЛНР, самообвещенные республики. И тому говоря, что про войну 24 лютого, не не сгадывать этой ипаде. Учим дроздненнее. А «Теперь Россия, как бы официально и открыто напала на Украину. У ситуации с ДНР и ЛНР я на свой удел одмоуляла. Их там нет, но то бок нас, – казала Россия на протягу восьми годов. Это однозначно была российская оккупация, просто ну как открыто никто это не говорит. Это не ну конечно, конечно, просто ну, уже смотказали там под э, уторнение там под третьими, под стягами там третьих краин и все остальное, так? Это моя размова с правооборонцем Владимиром Величкиным. У него есть военная специализация и служил я не еще в Советском Союзе, не идти в Сирии. Яго мы еще сегодня почуем. Ордла, ДНР и ЛНР. Это оккупация российская? Так, крекно сказать. Ну, в принципе, временная оккупация, мы говорим. Mm -hmm. <laughs> то есть теперь, ну, наверное, да, то есть, с украинской точки зрения точно. Я этому удавалась так долго, ну, и свету с мириться так долго. Ну, типа, 8 годов оккупации, Россия, кажется, официально это не мы, это местные. Вчера я говорю, что просто свет вельми так скрозь пальцы на все это глядел, потому что это их непосредственно не касалось. То, что сегодня отбывается, я думаю, что это уже их касается. Но давайте поговорим про ДНР и ЛНР подробнее. Про эту историю необходимо сказать, как мне подается. И про это, как мне подается, не так добра ведут белорусы. И будем мы сказать в контексте права у человека. Я хочу завернуть вашу увагу на небезпеку такой оккупации, бо там отбывается правовый дефолт. Не подчекаете у Беларуси, скажете вы, он так само отбывается. Але и тростни не. У Беларуси у всего это правое безмежье. Хотя подбывается внешняя под эгидой, как бы законности. Ну, например, человека затримывают за удел ужневинским митингу, что беззаконно само по себе. Але робится это звонка вага боку процессуально правильно. Вот его затримывают, сажают в изолятор. 10 где он ему, как того потребует закон, предъявляет обвинувачивание, после чего он со статусом обвинувачиванного переводится в СИЗ, и человек там сидит под следствием у чеканий суда по криминальной справе. Конечно, сидеть он может долго, и все это так само с порушениями, Ну, просто у ДНР и ЛНР такого может и не быть. Люди там могут по, по угоду просто быть запертыми силовиками без якого-нибудь статуса заперты у подвала что в это есть места куда просто просадить то есть это в ряде случаев это буквально подвалы то есть подвальные помещения там при том же бывшем СБУ в некоторых там заведениях в городе то есть как бы это не тюрьмы в них не сидят люди по как бы, Отбывая срок, часто там срока ну, довольно долго вообще не назначают им. Это просто некое пребывание там с пытками, с, э, непонятно, выйдешь ты или нет. И самое складанное тем, что на этих неофицийных территориях за правовый дефолт нема кому отказать. Тут ситуация в Донецке отличается от ситуации в Крыму. Тем, что в Крыму Россия официально это приняла в свой состав. Mm -hmm. И, соответственно, они взяли на себя якобы уже соблюдение прав человека. То есть ну соблюдают они их или нет, это другой вопрос. Но, по крайней мере, с Россией можно что-то потребовать. А в Донецке в Луганске Россия же официально не брала эти образования в свой состав. Соответственно, они не принимали на себя и никаких обязательств. Хотя Украина считает, что Россия, как, бы, как сторона, которая контролирует эти города и области, должна соблюдать там права человека как оккупант. Но тут мы с россиянами немножко расходимся в видении. Это связано как раз с тем, что они не признают себя как сторону и, соответственно, своей оккупации. Поэтому там происходит все, что хочешь. То есть эти ребята, которые там находятся и контролируют ситуацию, не отвечают ни перед кем. Соответственно, их не признает мировое сообщество, они не признают себя ответственными и обязанными соблюдать правила. Вот. Поэтому, да, там как бы были и тюрьмы эти, и неофициальные тюрьмы. Ну, там не могло быть официальных тюрем, потому что как бы, нет, нет, нет официальной страны. Даже Россия вот, их не признавала 8 лет. Вот. И, соответственно, то, что происходило в этих тюрьмах, никто не, не был подотчетен. То есть об этом можно было узнать только вот, либо от тех, кто там остался, либо от тех, кто вышел из этих тюрьм. А, ну, такие были. вот собственно да Мой преподаватель два года провел в подвале, да, в тюрьмах разных, но не только он. То есть да, среди моих знакомых как бы несколько человек провело довольно длительное время, некоторых избивали, и, там, вынуждали уехать из Донецка, не сажая в подвал, что тоже, в общем-то, нарушение прав человека, и вплоть до того, что не только проукраинских, и в том числе и тех, кто выступал на стороне России, тоже некоторых отправляли на подвалы. Это же моих знакомых непосредственно меньше, но даже среди них есть такие. То есть люди, которые каким-то образом поддержали это движение, а потом не нашли общего языка с, то ли с русскими, то ли с лидерами. И тоже уехали на подвал, некоторые там же и поумирали. Зверните на это увагу, диктатура может репрессовать не только своих противников, але и тех, кто поделяет ее идеологию. Потому что там нет такого особого распределения властей, чтобы кто-то контролировал силовиков, скажем. То есть ну, грабежей, отъема имущества, изгнания из помещений там было не меньше и, в принципе, многих людей просто машина отбирали не всех, сажали в концлагеря. Незадолго до 24 лютого Россия, ЛНР и ДНР признала. Ну и, соответственно, после этого напала на Украину. Про это я выросла поговорить с россиянином. Алексеем Макаровым. И он историк и представник правооборонного центра «Мемориал» и историка Осветницкого товариства «Мемориал», которое занимается доследованием советских репрессий. Именно это «Мемориал» осудил уже одним из первых не России. Правозащитный центр «Мемориал» написали, что война, развязанная путинским режимом против Украины, это преступление против мира и человечности и что эта война останется позорной страницей в российской истории. Война — это всегда нарушение прав человека, или именно та война, которую ведет путинский режим? Смотрите, да, есть два разных права. Да, кого, право войны и право в войне. Право mm -hmm. войны — да, это как бы разрабатывающаяся уже столетиями идея про Справедливые и несправедливые войны, и в этом плане то, что сейчас делает Путин и российское государство, это само по себе преступление, это агрессивная война. Даже в Российском уголовном кодексе есть отдельная статья, которая, к сожалению, не используется, для призыва к развязыванию и ведению агрессивной войны, то есть, когда какой-нибудь телеведущий говорит, что а давайте нанесем там ядерный удар по США или сотрем в порошок, да, то вообще-то это является уголовно наказуемым подобного рода высказывания да. При этом, естественно, та война, в которой сейчас вынуждена участвовать Украина, да, она для Украины не является нарушением права само по себе, они обороняются. они в своем праве. Если говорить о праве в войне да, то ну да, мы уже видим неизбирательные обстрелы. Россия говорит, что мы точечно выводим военную инфраструктуру, да, точечно ее уничтожаем, но все равно есть сопутствующие жертвы. Да? И надо понимать, что после того, как Путин в какой-то момент остановит войска, а в какой момент это никто не понимает, и мне кажется, что условно говоря, докуда дойдем, дотуда дойдем, надо начать движение, логика такова, то вот эта расширившаяся зона, которую не будет контролировать Украина, станет, станет ареной военных преступлений и нарушений права, которые, к сожалению, довольно сложно будет фиксировать, потому что, например, на территории так называемых ДНР и ЛНР уже лет пять практически не могут работать никакие журналисты, никакие правозащитники, не ни украинские, не российские, не международные структуры, да, и там, как бы, ну, режим жесткий, да и довольно много, например, там, похищений и пыток, да, но подробности, к сожалению, довольно трудно фиксировать и распространившиеся на новых территориях, да, к сожалению скорее всего, все это продолжится. Вот такое питание возьмем, там, белорусские солдаты, российские солдаты и иные громадяне своих краин, военные, обвязанные. Их выкликают там, на войну, на наступление. А они, как граждане, когда, допустим, они захочется отмовиться, то по их э, национальным законодательствам это дезертирство, это порушение. И ну ты по якто ны мы можем сказать про то, что улады нелегитимные, эти, як, как? как тут разобраться. Ну это очень интересное питание, конечно. По любому, но я кали тебе призвали войска, ты мучишь служить. О, сеньшая справа, что ты не мучишься выполнять Злочинный загад. И нам это советские часы, это было ведомо, что когда загад злочинный, так, то каждый из нас при нам нас советские часы видел, что когда ты мне даешь такие загады, я маю некие сумневые, так напиши мне в этой в моей форме, как я эту паперу про себя имел, так. И когда мне спросят, чему ты кого-то забил, тебе что-нибудь, я покажу эту паперу, и все будут верить, кто его забил на самом деле. Не моя там эта стрельба, так, то а той, кто отдал эти загадки, подписался на этой поперце Тому, как, ну, по закону, на -то, с тобой разговаривать, что не будет, это тебе самого до стенки поставят. А, ось, так что тут однозначно потребна некая громадянская позиция такая, и любой, кто будет сопротивиться, ну, будет иметь полное наступство, а, ось, криминальный план. И еще в выпадку злочинного загады, так, так само, когда ты не один так и отримываешь этот загад и, так скажем, подразделение все бачит, что командир, так скажем, не за это робит то, и, что треба то его можно было арестовать. Но это, так само, вельми-таки, ну, нужный крок тому, как, ну, кто его ведет, как это будет принято в трибунале, там, позднее. Конечно, да, уклонение от призыва формально является уголовным преступлением, и понятно, что сейчас довольно многие будут голосовать ногами, да, и, например, там недельку-две жить у каких-нибудь своих знакомых, чтобы если пришла повестка, то их не могли бы забрать. Другое дело, что сейчас как раз Госдума в процессе принятия нового закона, который осложняет ну, возможность уклонения. Да, если раньше ты мог просто сказать, вот мне лично повестка не была вручена в руки, и поэтому я ничего не знаю, да, то теперь как бы, это будет не важно. Мы вам прислали повестку заказным письмом, и вообще вы сами должны были явиться. Очень многие, вообще говоря, за последние годы действительно проголосовали ногами и мигрировали из страны. Но в целом, скорее, ну, это моя личная позиция, да, что скорее, да, надо уклоняться и потом, ну, пытаться бороться с судом, если э, человека будут за это судить. Про державы, где недержавых, как бы повинно быть выражение воли народа. А тут мы видим, что одна держава развязывает войну. Ци выражая этот крок, волю своего народа. Как народ это пропустил и допустил? У нас уже довольно давно нет парламентской оппозиции. Да, лет пятнадцать, наверное. Если говорить про не парламентскую оппозицию, то да есть. Навальный, который сидит и которого пытались убить. Да, и, по сути, разгромленные э, его штабы и фонд по борьбе с коррупцией. Есть «Яблоко», к которому довольно сложно относится часть российского общества из-за процессов, которые происходят э, внутри «Яблока». В общем, по политической оппозиции, как бы почти нет. Да? очень многие уехали, кто-то сидит. Если говорить про гражданское общество и СМИ, да, то да, вот с 2013 -го года законодательство об иностранных агентах, которые последовательно расширяется, ужесточается. Ну, вот сейчас у нас ситуация, когда, например, там, вот, и прозащитный центр, и международный мемориал, например, просто ликвидируются по суду. Mm -hmm. И такая, да, такая участь она грозит, по сути, любой НКО, внесенный в реестр иностранных агентов. Я хочу, чтобы белорусы звернули на эту увагу. Российская УЛАДА последовательно репрессовала гражданскую супольность у России, не давала ее развиваться и, отповедно прибрала оппоненты, которые мог бы ее контролировать и которые мог бы нечто продухилить. В целом, как бы, гражданское общество и СМИ в России политическая позиция находится в полузадушном состоянии. Еще не в таком, как в Беларуси, но мы приближаемся. У нас все еще гор, чем у России. Если у России СМИ признают инагентами, то у нас их признают экстремистами. И журналистов просто А сразу две сотни НКО ликвидуют, а потом еще в криминальную отказность за деятельность у незарегистрованной организации. У нас с репрессиями еще хор, чем у России, которая начала войну. Давайте еще поперевновим. 24 лютого в более чем 50 городах России прошли спонтанные антивоенные митинги. Как сообщает ОВД инфо у тот день было затримано больше 1700 человек. <плескоп> Их будут судить за что? За нарушение чего? Как бы? Ну, либо э, за нарушение как бы, пандемийного законодательства, но я думаю, что в основном это участие в несогласованном массовом массовой акции. 27 лютого белорусы у Беларуси вышли на акции протесту Супрос войны. Это смелый крок, потому что в Беларуси сажают даже не только за акции, а и до несанкционированного массового мероприемства прерывается любая демонстрация полного получения колеров, даже на скуры в выгляде татуировки. Але в яким сюрреализме мы живем? Белорусский режим, уимкненно не задавить любую критику, относенных до себя, шляхом забороны права на мирный сход, оказывается у той ситуации, коли силовики затрымливаюць людей на акциях супраць войны, где люди выказываются за то, як на войну этих самых силовиков не накераваля. И в Беларуси 27 лютого на антивоенных митингах затримали не меньше, як 725 человек, подаденных права Центра Вясна. Давайте зазернем еще в одну соседнюю краину. Краину, якая живе по демократычных стандартах у литву 24 лютого у на антивоенную акцию у вильни вышли тысячи людей их никто не затрымливал а полилициенты оховали демонстрантов литовцы могут бесперешкодно выказывать свое меркование а свобода выказывания своего меркования на сходах до речи, гарантованное, до да, прикладу, Международным пактом об грамадзянских и политических правах, який Беларусь, до речи, подписала и ратификовала еще в 1976 году. Послушаем, что говорить литовцы на акции. Путина надо фактически на Гаговский суд приготовлять. Это убийство мирных людей. Мы поддержим Украину, потому что это была свободная и должна быть свободная страна. Россия не права? А вы думаете права? Я думаю лично, что нет, но я задаю вопросы. Ну, если здесь, так надо уже понять, что мы против таких действий. вы жили, я так понимаю, при Советском Союзе? Жили, жили. Как там было? Как там было? Плохо было. Плохо было. Теперь везде можно ехать. Все может, молодежь, учиться, где хочет. Нету границ, нету препятствий. А там было совсем по-другому. Это была оккупация тогда? А, ну, Нет, конечно. Что, -то было, что же это было? Конечно. У нас была Литва независимая, и потом вдруг взяли... И, как сказать, оккупировали. И 50 лет все припомнили, как жили, когда были вольны. И нам это, наша, это просто, как сказать, то, что мы получили независимость, нам это просто чудо. чудо да. Вы согласны с тем, что Россия как главная держава СССР, оккупировала Литву тоже. Да. да, она оккупировала. И факты Молотова и это доказывает Официальная российская, я чуть не сказал советская, но mm -hmm. это эмблематично официальная российская риторика и риторика Путина их видение того, что происходит, довольно сильно завязано на прошлое, если можно так выразиться, то это, на мой взгляд, Путин ощущает себя собирателем советских земель. Да, вот есть Россия как правоприемник СССР, дальше проводится знакомство между Россией и СССР и говорится, как у нас была величайшая геополитическая катастрофа распад СССР. Да, Путин это говорил давно. Соответственно, наша задача, значит, говорит Путин прямо или не очень прямо, значит собрать их обратно. Либо чтобы они были подконтрольные, либо физически вернуть в Россию. Вернемся на Виленскую акцию. Разглавляясь с литовцами, я сутокаюсь с тем, что представляющуюся белорусской журналисткой мне требовалось уже делать удокладнение, с которого я боку. А для какой белорусской? Для демократичной. Можно? Вайда Тасекубонис. Я Украину поддерживаю с 2014 года. Я немножко помогал Йону Огману в организации YOLO BLUE. Когда надо было в складе и еще. Так что я в курсе с самого начала, когда все началось. А началось в 2014 году, в конце зимы, когда Кацапы отхватили Крым у украинцев. Так я все время интересуюсь, чуть-чуть помогаю некоторым волонтерам с Украины, там, с Харькова, с других городов. Так что я более-менее так знаю. А вы из Украины? Так. Мы из Луганской области, из окупованої территории, в Литву мы приехали. Мужчину приехал в конце 2014 го року, я на початку 2015 го И за помощи Путина, которую он нам давал, мы оставили свою домівку. В Луганской области мы покинули нашу хату. Так, мы имеем работу. Благодарить литовцам, нас поддерживали, звичайные люди. с самого початку. было, на початку очень важко. Ну, сейчас, все было до сегодняшнего дня больше менш ничего, але теперь такие думки я не знаю, что делать. Это найменше, что мы могли сделать. Мы сами неизвлинялись, мы мы ближче ближе к Латвии, к кордону з Латвією. Мы ну, решили, что мы должны хотя бы сюда приехать. На пикет, до консульства, до посольства российского. Пів тут тут простоїли. конечно, до нас никто не вышел. Ну и остались на этом митинге. А что бы вы сказали, когда бы я не вышли с Я до них звонила, я звонила и питала в них, и они, как обычные люди, что они не понимают, что они делают, что они делают их страны. Мне сказали, что, извините, мы не можем разговаривать, у нас нет времени. Я не могу, знаете, как вам сказать, я не могу понять. В меня відібрали мою хату, да? теперь в меня хотят відібрати мою страну. Навіщо? Им мало в российской земли. Почему? нормальной голове, но никакой логики не питается. У меня следующий вопрос. Вы сейчас в том числе работаете учителем истории в школе, правильно? А, учителем общества знания. Ага. Ну вот если учить детей и рассказывать об актуальных событиях, вы сегодняшнее событие будете в каком-то ключе рассказывать? И в каком? Да, конечно, конечно. Что вы говорите, или будете говорить детям, что происходит? Я буду говорить, смотрите, то, что происходит, с одной стороны, это, ну, если говорить немножко не цинично, но как-то инструментально, скажем так, то то, что происходит, это хорошие учебные материал по темам, что такое агрессивная война, что такое суверенитет, потому что как бы, в речи Путина довольно много было уделено внимания того, что как бы, вообще как бы, Украины нет толком суверенитета. Да, это хороший учебный материал по теме, да, как устроена политическая риторика, использование истории в политических целях. Да, то есть можно брать ту же речь Путина как бы, и разбирать с точки зрения ее устройство. Вот. Это более такой ну, как бы формальный подход. Да? Можно как бы, подходить менее формально и ну, в целом выдавать картинку того, что происходит. Я, конечно, буду говорить о происходящем, потому что буду спрашивать и уже спрашивают, да, ну, что, что говорить, что. Это агрессивная война, это преступление. Смотрите, как используется прошлое. Смотрите, как работает пропаганда, какие могут быть возможные последствия для э, гражданского общества в России, для России в э, целом, да, как могут развиваться события. В этой ситуации, як как бы, уделено что и Беларусь. Як вы можете это оценить? Я боюсь, что Беларусь уже завоёвана. Что, Украина сейчас еще борется против России, но ну, я боюсь, что Белоруссия уже сдалась. Ну, как бы страшно, Ну, когда там уже российская армия, и яка пошла в наступ с территории Белоруссии на мою страну, то что с Белоруссией? Жалко. Жалко молодь, жалко обычных людей. Дякую вам. Дякую вам, так само. Мы дипломаты и и Резолюция Аан 1984 года кажа, генеральная ассамблея, выказывающая волю и спадевание всех народов выключить войну с життя человечества и, прежде всего, продухилить сусветную ядерную катастрофу, урочисто обвещая, что народы нашей планеты имеют священное право на мир, подкресливая, что за обеспечение оживления права народов на мир потрабуя как политика державу была зариентована на ухиление от погрозы войны россия и беларусь разом з ей все это порушило мои родители и сестрой родной сейчас от возможных бомбардировок, чтобы шной снаряд не прилетел вместе с соседями Спрятались в подвале, это подвал девятиэтажного дома, панельного, который в случае попадания, он просто сложится, как карточный домик, поэтому во избежание больших жертв, все соседи этого дома, включая моих родителей, они просто взяли все самые ценные вещи, вот, продукты питания, одежду и сейчас, в общем, прячутся от возможных бомбардировок в подвале. В подвале дома живого. А что мы можем особисто заробить? выступать против войны и поддерживать Украину. Можно заработать хорошее ахвирование, можно занести в интернете группу «Допомоги беженцам», можно ухиляться от призыву, и каждый из нас может заработать хоть что-то. Каждый из нас. На этом бывает. Нет войны. А это белорусы спевают скаля украинской амбасады. Нашу свободу и покажем, что мы, братья, козацкого роду, душу, тело мы положим за нашу свободу.